Если вы хотите узнать, как приготовить быстрый пирог на кислом молоке из самых простых ингредиентов, которые всегда под рукой, то этот рецепт для вас. Можно сделать его особенным, добавив фрукты. Рецепт – палочка-выручалочка. Для приготовления этого нежного, воздушного пирога вам понадобится смешать продукты, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки. Яйца, сахар, сода, мука, кислое молоко – фрукты или ягоды и выпекать в духовке в течение получаса. Итак, рассказываю подробно, как приготовить быстрый домашний пирог на кефире. Досмотри шин, вида и я предложу записать список ингредиентов. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Продукты и их количество, далее. Яйца 2-3 штук, сахар 1 стакан, сода 1 чайная ложка, мюка